Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк В этом видео я расскажу о новом проекте Проект называется Touchon У нас здесь Получается и как прокси встроенный И кошелечек у нас имеется И это у нас сверхбыстрый Крутой у нас получается будет интернет Вкратце рассказывается Что это децентрализированный протокол Интернет протокол Целью которого является создание Для нас защищенного интернета, сверхбыстрого то есть э, обход все ограничения по интернету работает э, на 200 процентов быстрее э, чем обыкновенный интернет бывает и до 1000 процентов 95 процентов стабильности сети 90 процентов скорости слабой сети что нам еще предлагают э, точнее предоставляет уже, не нужно беспокоиться о конфиденциальности и утечке данных, то есть э, полностью P2P сеть без центральных узлов, полностью все анонимно, все защищено, будет очень крутая тема, в плане конфиденциальности, то есть за вами никто не сможет не проследить, не отследить вас, вы будете полностью зашифрованы, для чего можно использовать а, некорректно переводится Тачом, да? данный проект ну как я говорил ранее это опять же а, TCP IP а, во многих областях может использоваться а, с открытым исходным кодом на котором можно полностью построить свою базу а, также у нас защищенный V-System в сочетании с технологией XVPN и, и XANGU. все это у нас вместе объединено уже имеются огромные партнеры которые работают с данным проектом доверяют данному проекту то есть уже полностью рабочая система и данный проект находится на 55 месте в CoinMarketCap а, по дорожной карте у нас первый второй квартал это первый квартал э, релиз VPN -а, Alpha 2 потом у нас во втором квартале также будет интересно это VPN -а. бета версия будет релиз ну и рассчитывать с каждым разом все больше и больше набирать пользователей данного проекта также ну, здесь социальные сети все есть которые ссылочки поставляю в описании всегда сможете Посмотреть и отследить данный проект Небольшое я видео Пособие по о том, как это все запустить Как это все настроить Это у нас будет на Маке все сделано То есть берем, скачиваем Запускаем У кого есть Мак, те понимают Как это все запускается В принципе не особо отличается от Windows Поэтому, думаю У вас с этим проблем вообще никаких не будет В общем Берем запускаем touch менеджер Открыли мы его Далее Тут там все пошагово написано как это все настроить, как это все сделать Пишем Терминал В терминале берем Прописываем root Вписываем Получается айпишник также делаем подтверждение на подключение. Как вы видите, у нас уже прогрузилось все. Берем, копируем. Вставляем в руты наши. В терминал. Все, у нас пошла прогрузка. У нас все прогрузилось. Идем далее. Берем, копируем отсюда строку вставляем в само приложение нажимаем down то есть выполнить все отлично мы все выполнили все настроили теперь у нас получается будет работать node-менеджер в принципе ничего сложного у нас в этом нет подтверждаем все как вы видите у нас все активно все работает все супер так что я думаю у проблем никаких не будет копируем ключик, сохраняем сейчас вам покажу как на macOS запускается TouchNVPN. VPN здесь у нас ничего сложного нет просто нажимаем скачать, скачиваем устанавливаем данный файл распаковываем далее Application для тех у кого Mac знает. Запускаем свою программу, вписываем пароль. У нас открывается приложение. Нажимаем Добавить сервер. Получаем ключ. Нас перекидывают на сайт. Берем ключ, копируем его. Вставляем в данный VPN серверный ключ. И нажимаем, там можно придумать имя нажимаем добавить сервер все, все отлично все просто нажимаем потом просто включить и у нас активируется VPN думаю ни у кого не заставит так что в принципе работает все очень очень просто Touching протокол у нас на CoinMarketCap как я и говорил у нас занимает 55 место в общем если посмотреть по графикам у нас сейчас небольшая просадка пошла посмотреть по маркетам торги у нас довольно таки очень крупные идут с парами крв и usdt неплохие объемы давайте перейдем на биржи и на биржах глянем как у нас все торгуется мы попадаем на битхамп здесь у нас видите очень огромная просадка пошла сейчас самый хороший момент хороший вариант закупиться монетами сейчас Ордера на покупку у нас серьезные стоят. Кстати, ордера на продажу у нас тут немного поменьше. Поэтому курс, если будем покупать сейчас, быстро-быстро вырастет. И ордера поменяют свою позицию. То есть Кто-то хочет специально подсветить изначально немного монету. Купить ее по 6. И потом в дальнейшем сделать неплохой памп и на этом заработать. Но мы можем на этом моменте успеть и заработаем сами. Следующая биржа у нас «Океан у нас, как видите, памп вообще какой промежуточек был аж до 8 тысяч почти поднялось. Ну и потом опять небольшой откат, был еще мини-памп и пытается монета опять вырваться, подняться в топ. Кому к биржа больше удобней, тот точно так же может себе в принципе там по верификациям или где уже есть верификация, взять закупить немного монет. Это у нас пара с биткоином, вот у нас пара с и здесь у нас как вы видите просадка на 6 центов то есть как по мне хороший момент когда можно будет а, закупить данную монетку потому что сейчас будет опять памп как вы видите вся крипта растет и будет опять памп идем далее белая бумага у нас на английском языке кому интересно Можете ознакомиться, здесь довольно таки много развернутой полной информации по данному проекту. Но ну, а мы идем далее. VPN можно уже использовать, попробовать, как у вас он будет работать. То есть установили, никаких проблем, ничего быть не должно. И с помощью данного VPN можно будет запускать абсолютно все приложения. Вне зависимости от вашего региона, как допустим, если в Украине не работает контакт, а в России не работает телеграм. Там все используют в основном VPN. Это будет актуально как минимум для двух данных стран. По другим странам я, конечно, слабо могу с вас сориентировать, но я думаю, будет работать везде. Шанс разблокировки показано у нас какое здесь преимущество АЛП на данного и тупи у нас структура сети то есть у нас одни плюсы низкие расходы полностью анонимно высокая скорость безопасность с этим у нас все отлично это кстати есть список публичных серверов можно получить ключи по Сингапуру Японии Нидерландам по Канаде сша также есть конечно же все это потом э, построено на токене оплата будет происходить в токене за использование данных услуг в принципе нормально они решили реализовать через блокчейн свою идею оповещение в прессе на news btc bitcoin.net bitcoin.com везде о данном проекте говорят touch node менеджер альфа версия тестируется чтобы делиться трафиком с другими доступно также уже на mac ну пока сейчас тестируется мы небольшую иллюстрацию посмотрим как будет смарт контракт оплата нода будет работать как это все между собой маршрутизируется и взаимосвязано. На одном согласовании работает. Требования к серверу какие, чтобы было подключение стабильное, эффективное. Это именно для Touch on Manager. В принципе, минимальные характеристики всегда подходят для запуска. Ну а мы... Идем туда сейчас далее. Здесь у нас в принципе немного подходит к концу уже. Что такое Точен SDK? Предлагает настраиваемые модули. Расстраивать приоритеты для каждого типа передачи данных. Например, роста и приоритеты с низкой задержкой, малой потерей пакетов, высокой пропускной способностью. То есть нюансов здесь хватает. Можно будет лично для себя настроить интернет, настроить сервер защищенный. Сами выставите себе скорость. То есть вы сами себе становитесь как провайдером. Полностью под себя настраиваете свою сеть. DNS. По всеместной функции DNS является это центральная роль в распределении интернет-сервисов. Такие как облачные сервисы На которых Можно В принципе работать через данный Проект Тачон Способен активно продвигать И блокировать Абсолютно любой сайт В общем ребята Проект интересный Он уже есть на CoinMarketCap Занимает 55 место Пишите в комментариях Что вы думаете по поводу данного проекта Будем разбирать более детально и выбирать, смотреть более актуальные для нас сферы, в которых можно будет применить данную технологию, данный проект. На этом у меня все. Подходим к концу. Давайте, ребята, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем профита, всем пока.